Всем привет, дорогие друзья и подписчики, мой канал, меня зовут Олег Макаров, и со мной сегодня... Да. Как зовут? Лука. Лука, да, вот. Лука, мы будем играть в выживание на 1.19.1. Майнкрафт, выживание. Ну, давай развиваться. Ч стоишь? Дерево да. руби. Та-дам. Я пойду в шахту, потом, ну, умирал, потому что там будет ладо, да скорее всего. Ты дерево, я пойду в шахту. Поэтому шахту... Ну, только лучше в маленькие ходить, не в небольшие. Так. Вот тогда вряд ли он там будет. Я попробую, когда добуду ком... А, ладно, ты... ты, ты, ты. Я пробуду шахту, ты... Тогда я добуду дерево. Давай дерево нужно а нужно хоть какую-нибудь э, базу делать. Так, у нас ближе поближе к ближестика. Я уже ко мне не вижу. Вот. Ну, ладно. Так, там степи. Нет, нет степи. Не степи, это остров какой-то. Остров графики. Прорисовка Коровы. Коров вижу и шахту опять не вижу. Угу. Так, я коров не нашел, мы с голода не сдохнем. Отлично. Ладно, все, я пойду, буду возвращаться к тебе, потому что шахт я тут не вижу. Но я вижу тростник и вижу такой. Тростник соберу? Mm -hmm снег всегда нужен принципе, коров запомнил быть, мишечка, коров запомнил где они так ничего не может быть, ну если что так запомнил. свинюшек нашел тряснет нашел шахту не одну а, сложно шахту найти но ну, вон на тебя вижу так ну ладно тогда на точно уже отлично много денег так, нашли медь, нашли камень Камень найти легко, но ну, хочу железо Но я знаю то, что железо стало трудно да, находить вроде как так, Нужно закапывать Так, но они как-то там изменились эти железо. Я что вот что не помню. Были? Раньше Железные железо были? было не так трудно найти. Сейчас, я не знаю, вроде как изменили на то, что их трудно угу. найти. Почему? Чё ну, за... Просто... Я нашел бак в Майнкрафте. Какой? Когда землю ломаешь, ну, <звук> землю ломаешь, из них частица какого-то вообще другого другой земли падает. Ну, частица. Ну. Иди сюда, смотри. А, надо тут Видишь, когда я ее ломаю, она вообще какой-то зелё... зелёное. Надо, как я сейчас сделаю, у тебя около 1. Я сейчас крякнусь. Размачусь. Так. та та та та та та та та Давай. Там, там, там, там. я сейчас приду. Так, я сейчас приду. Если я, конечно, смогу прийти, а то я еле двигаюсь. Здесь прибежишь. Вон вижу свинку. Она надо быть... Я пока тоже погаляю здесь. О, я тут свинку вижу. Я ее тоже заряжу руками. А нет, паром. Еще я видит. Раз и два свиньи, свиньи, раз и три и Раз и два и три и четыре. Уже мне уже три свинки. Uh -huh. А мы на каком-то острове, Прости, кабанчик. Прости, кабанчик. Завалили кабанчика. Я тоже одного завалила. Надо будет Ты так Ты так бегаешь, знаешь, очень быстренько. А я так не могу. Я могу дать. У тебя же есть. Бы быть О, да. у меня пять камней мне не хватает. Иди сбегай в шахту, я не могу три мяса. Я сейчас сдохну Сбегай Давай. за камнем. <сосы> я тоже типа, адр... А для шахта. <сосы> просто идем. под собой подкопайся чуть-чуть, течение -чуть, и ночь наступает. Мне надо какой нибудь поставить. Ой, ё очень долго, Так, нам надо Но... камни немного. Нет, сделай мне на печку. Давай, добудь, добудь три камня. Зачем три, если на печку нужно восемь? У меня пять есть. Вроде бы. У меня пять есть. А шо, Я люблю со всей скоростью как могу. Держи. держи пожалуйста. каменную коробку. Ой, земляную коробку. Э, подожди. Делай дальше. Вот так, вот так. Подтапливаем. А, только первый с... Свой кота. Я потапливаю дерево и переплавляю дерево У меня тут целый бизнес с деревом Дерево на бизнес, там Так Так да. У меня закончилось дерево А я продолжаю форму строить дом. Он что-то тебя любит сильно. У тебя шоу маленький. А, я тут причем. А, меня избиешь. Избил меня. Так. Да. На, Все мы... заходи в дом. Да, да. Ой-ой-ой, там гостик, а, дам, там гости из Краснодара. Все, до свидания. Ой. Да пофиг, раз сделаем. Селлбэст а, сушил, как на ходит. Держи тебе немного еды. Саженец с дуба поджим. Пойдет. Только блин, а саженец дуба не... Как жить? Ау. Так. Сажение. О, у меня девля есть, поэтому можно отменить на березу. А нет, Отменить на березу. Расплоди меня. Не надо ее расплачивать! Переплавь её, вообще. получишь ко Бизнес, бизнес. Думай о бизнесе всегда. Финансах и доходах. Думать... Смотри, делаем вот так Да, даже когда вот ты нашел зомби, вот. ты должен думать о бизнесе. Да, ты думай о бизнесе. Бизнес, бизнес, бизнес, бизнес. Помни то, что мы бизнес нас наша главная цель развиваться мог шах, Можешь месяц, шахту пока месяц. спуститься, пока ночь Чего время просто так тратишь? Я вот тут занимаюсь главным важным делом Ну так и сделай так. Сейчас Я как молодой человек Сделаю нам Ой, здесь кусок Я Чтобы еще для нас делал факела. Надо думать только о бизнесе и все. Все, у нас теперь есть факел. Делать. Теперь мы не подохнем. От тьмы. Ой, да, вот так да, бизнес. Да, сижу. Так, так, так. Ой, киркас сломалась Здесь а, нет, даже не это тратить. Так. Ты там копаешь или я пойду копать? Копаем вместе, чтобы... Просто так не тратить. Давай, давай, давай, давай, Острюки, графики. Сейчас перешли, мне нужно сделать что И... Ну, мне тоже надо это делать? Как это делать? Анимация игры? Там надо что-ли детали? А цвет предмета вот, цвет предмета. Да. Так, настройки настройки графики. Нет, там не надо. Там просто настройки. А, ну да, настройки графики, цвет предмета быстрее. У меня стоит. Сейчас посмотрим. под под яркостью, под яркостью Куда? свет предмета. Куда? Ну, ладно, так я сейчас на сорок высоте. Так, Боже, я, я так копаю, ничего не нашел. вообще. <соединяющие> я тоже ничего не нашел, Но пока что. Главное, чтобы я кварту пал вот это гривен. Потому что если мы стоим варком, то считание не нос. Там бардера надо призывать. Ну там, там, если упадем его, это помню, как она же. Давай, давай. Нашел железо. Ура! Может, ну, нет. Три. А четыре. Один. Пять. Пять железных шел. Ого. И чему Это я что-то вниз как-то странно. Так, какая сейчас... Что тут не заснялось, я но почти, я да. упал в воду. Ну в этой воде я уже нашел золото. Ого! Ты это нормально такая даже штука. Это водяная шахта, если что. Я сперва буду, если заебу, я нашел водяную шахту. Я буду копать по рябу, наверное, присмы. Сейчас покопаю прямо. прямо. У меня конечно, сломалось. сейчас дохнусь. Тебе, уже сломалась. Я живу здесь, О, чисто конечно, Сколько остатков? О, я 20, когда будет какао. Готово. Получилось Быстрее жить. Так, так. Вы, <связывающие> наш верхний сделай Сначала Так, что-то вам интересный до сих пор. А, <связывающие> не, а, не на улице уже свет. Поэтому... Поэтому тут теперь... немного. У меня план пошел под откос. Ну, совсем немного. Ну, не все, все пошло не по плану, ровно. Ровно против моего плана. Так, ломаем этот блок. Удлиняем его на одну. Ломаем мою магму, плывем сюда. Потом стреляем а, сюда вот так на улице уже утро, поэтому... Может, я попала в ловушку, из которой сейчас, скорее всего, не выберусь. Я сдохну здесь. Ты? Тебе, по... Тебе поможешь? Нет, не Ведь... поможешь. У меня 3 хп, 3 хп. Убили. Сейчас, сетка, я вернусь. Я так подумал, я туда возвращаться не буду. Лучше сейчас выживать, начинать строительство нового домика. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. И если хочешь увидеть вторую часть, ну, наберем. Сколько лайков? Наберем. Чувствую себя. Людьми, некоторыми. Лука. Лука. Лука. А, ты что. Сколько лайков что? надо набрать, чтобы вышла вторая часть в серии? А, я не знаю даже. Рандомное число от одного до 10. От 1 до 10. На число. 7. семь байков выходит вторая часть. Как я знаю, что там под этим... О, мне X-Ray включился, нормально. Ладно, все, всем удачи, всем пока.